Я ожидаю, что этот вечер, иншаллах, пройдет на самом высоком уровне Иншаллах, все люди, наши братья и сестры останутся довольны. Очень скоро мы начнем, я думаю, это будет очень трогательно, это будет очень красиво, это будет масштаб. Мустафа Мустафа Ман бају лисцопа Сииду ланбия Мишаалун фи лвафа Канафи Атфии للياتام دفا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعلون في الوفا كان في عطفه للياتام دفا لأجارهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفخر وظننت على أني بذلك ماذا أقول؟ يعني المنظر والمشهد يا يتكلم عن نفسه الحمد لله هذا مظهر ومشهد أنا أول مرة أراه في حياتي وأنا سعيد جدا جدا بهذا المنظر في داغستان إن شاء الله نتقابل مرة أخرى بإذن الله تعالى Спасибо организаторам за такой красивый вечер. Все-таки дагестанцы любят наши Все ребята постарались. Когда тысячи людей читают вместе Салават, восхваляют Пророка, алейхиссалату вассалям, и призывают к благому, чистому, искренному. Вот это самое главное. Это и есть счастье для нас. Сегодняшний вечер собрал огромное количество зрителей, участников. Подобные мероприятия приносят огромную пользу для объединения нас, для укрепления нашего братства. <ролевый> То, что читали пророка с салават, вот эта прям атмосфера чувствовалась. Ну, я скажу, мы, мы 15 лет на сцене, но вот такого мы еще никогда не видели. Алхамдуля, что это у нас в Дагестане, Алхамдуля, что мы дагестанцы, что мы любим пророка с Арлаваселем, так. На самом деле, аль очень все прекрасно прошло, замечательно. Всех поздравляю. Всех хочу поблагодарить, начиная Умрахадж, фонд Фондинсан, Нашид Алислам, Мухаммад который приехал поддержать нас. Всем огромное спасибо, иншаллах. В следующий год еще лучше сделаем. Желаю искренне всем, кто здесь присутствовал самого-самого наилучшего здоровья, всех благ. И от всего коллектива Анжи-Арены благодарим вас за участие за такое прекрасное выступление всех э, братьев, которые здесь выступали. данному мероприятию, а именно к вечеру благословления, э, мы готовились условно, уже несколько месяцев. Это команда благотворительного фонда «Инстан», команда проекта «Умрахадж». Э, общими усилиями мы планировали проведение такого мероприятия. Изначально мы думали, что мы сможем собрать около 5-6 тысяч человек, но мы предполагаем, что сегодня присутствовало практически вдвое больше людей. Хочу отметить то, что данное мероприятие было не только вечером Нашидов или вечером благословления. Это он имел характер благотворительный тоже. Буквально в ближайшие несколько дней мы отчитаемся перед тем людьми, которые сегодня присутствовали. Как мы говорили заранее, то, что часть средств, привлеченных за счет продажи билетов, они пойдут на покупку медикаментов, перевозочных материалов для тяжелобольных детей, для детей-бабочек. Еще громче, дорогие братья и сестры! Вместе! Хотел, чтобы еще было. Мне тоже очень понравилось, я не хочу ходить. Мне очень понравилось. Маша, а он вообще почти все спал. Нам очень понравился сегодняшний вечер, у меня аж мурашки были на теле. А Больше всего понравились проповеди, обращение потомков пророка, салям, салям и нашиды. Все понравилось, очень все хорошо, все налажено так красиво. Спасибо этим организаторам, спасибо этим нашителям Ислам, всем этим организаторам тоже. Спасибо им, дай им здоровья, счастья. Мне очень понравилось. Я на таком мероприятии впервые, но мне очень понравилось. Далее тоже не хотим пропускать, будем посещать, Нишала. Впечатления тоже остались, надеюсь. Побольше будет таких у нас мероприятий. Очень классно, такие эмоции. Все было очень хорошо организовано. Очень понравилось, особенно когда все вместе с трибуной читали салат. Дай Аллаху, чтобы Всевышнего принял, конечно, от каждого все, что делается, и для фонда «Инсан», и все, что делается. все, что помогает, чтобы вот этот проект Умрахач, чтобы он дальше тоже также развивался, и чтобы масштабы стадиона нам, чтобы не хватало. Все, как говорится, прониклись, наверное, к любовью к пророку, это больше укрепляет людей, это больше объединяет. Ой, вот этот салават, больше всего понравился вот этот салават, который мы все вместе читали. Дай чтобы мы каждый, кто вот сюда приехал, что получил баракат от этого маджлиса. Мне очень понравилось э, все то, что тут происходило. Особенно понравилось э, нашиды, нашиды слам. Отличное мероприятие, отличный мажлис, Все было хорошо. Если честно, я, я столько даже людей не ожидал. В Чечне Салавата принимали участие? Да, да, да. да. Кричали да. мы же. Да. Можно, пожалуйста, фотку хочу сделать, пожалуйста больше понравилось, когда исполнили наши люди, потому что мне, когда я в первый раз услышал своего дяди нашу, мне он понравился. И поэтому я каждый раз мне нравится наши слушатели. Шестолько людей собрались, и пожаловался к нам гостям, Мухаммад Тарик, и исполнил новый нашид всему, да. и Сделал для нас подарок. Спасибо ему большое и вам. Все шикарно прошло. Больше всего, наверное, когда слова читали и фонари, включали. Ну, я сама в первый раз на таком мероприятии, поэтому для меня все прошло идеально. Также особенно понравился момент, когда мы читали вместе с салават на Пророком Мухаммаду, саллиллаху алейкум, чувствовалось, как сплотилось тысячу людей. Просто, братья и сестры, все было прекрасно. Такого маджилиса я еще не был просто. Душа как бы отдыхала. Надеюсь, что будет еще в дальнейшем. И гости, которые приглашают Пахама тоже очень вдохновляет. И наши местные тагестанские, наши исполнители тоже не уступают. Ну, было очень хорошо, не хотелось, чтобы заканчивалось. И очень было приятно, что вы, ведущие. Всегда люблю, когда вы ведете. Не хочется, чтобы другие ведущие были. У вас, у вас, никого не получается. Это был минипис. тебя.